хотел бы сейчас вам раскрыть один лайфхак каким образом читать мануалы привет дорогие друзья вы на канале Globus Moto это Патрик сегодня хотел бы поговорить о такой интересной вещи в ремонте как мануалы очень многие меня спрашивают Патрик, а где ты берешь мануалы? Парни, это же элементарный вопрос, в интернете. Просто забивайте в Google, там, мануал, там, на Jixxer K9, там, например, да, там, или, там, мануал на Yamaha R1, R6, неважно. А, и, таким образом, вы можете найти, там, мануал, практически на любой мотоцикл. Даже, если вы а, нашли мануал не на русском языке, хотя, я заметил, что на русском языке, как правило, они бывают настолько криво переведены, что просто а, хочется взять и да, вот именно это сделать. Вот. То есть, переведены они, видимо, с помощью каких-то переводчиков или еще чего-то, я не знаю. Ситуация какая? Я, например, часто пользуюсь мануалами на английском языке. У меня есть, конечно, на русском, очень правильно и нормально переведены. Но, как правило, я пользуюсь английскими мануалами, потому что в русских мануалах, которые уже там отсканированы 8 раз, картинки кривые, темные, непонятно каким образом там они туда воткнули. То есть, ну, как бы, не очень качественные картинки, по крайней мере. И бывают моменты, когда приходится скачивать русский и английский, чтобы пере, перевести, чтобы не переводить, а почитать, например, в русском мануале и посмотреть картинку на английском. Да? Бывают такие моменты. И очень часто бывало такие моменты, когда я звоню друзьям, говорю, переведи мне вот этот текст, кидаю ему в WhatsApp там, или в Viber, кидаю ему картинку, и он мне прям зачитывает, там, там, ла-ла-ла-ла, там, поверните вал на столько-то градусов и так далее. То есть настолько бывает заморочено для того, чтобы перевести мануал, это бывает, ну, как бы проблематично. Хотел бы сейчас вам раскрыть один лайфхак каким образом читать мануалы есть шикарное приложение, называется Translator Microsoft выглядит оно вот таким вот образом, вот она зеленое вот таким вот образом оно выглядит найти вы его можете, например, в Play Market если у вас, например, Android Набираете транслейтер или переводчик, может даже на русском языке. Транслейтер, переводчик онлайн, без интернета, неважно. Смотрите, переводчик Google, ты переводчик. Вот таким вот образом переводчик Microsoft. Вот, установлен у меня, вот он. Меня он очень устраивает тем, что у него есть очень прикольная фишка. Можно переводить прямо с напечатанного текста. Не знаю, могут ли другие переводчики так делать. Я для примера взял, скачал буквально пару листов английского текста. То есть вот мануал там я не помню на что уже там на голду что ли на второй, на джиксер то есть как бы картинки нормальные да вот это с голды если не ошибаюсь вот он ну просто пару листиков скачал для того чтобы вам показать как он это делает давайте посмотрим вот сейчас вы на экране видите как он это все переводит а, достаточно просто элементарно можно увеличить текст можно понять что там написано даже если мелким шрифтом и он достаточно достоверно переводит по крайней мере понятно что куда крутить если уж на то пошло да а, давайте погнали посмотрим что он из себя представляет и скачивайте себе ссылка если хотите будет в описании хотя я не знаю для чего вам ссылка если вы можете просто загуглить а, в принципе вот а, все что хотел сегодня поделиться это сервис Globus Moto это Патрик и сегодня у меня вот на ремонте Yamaha R6 стоит вот в таком вот виде. Это то, чем я сегодня занимаюсь. В принципе, это все, что я хотел сказать. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Пишем в комментариях, что понравилось, не понравилось. Обратная связь очень важна. Всем пока. С вами был Патрик и канал Глобус Мотор.